Все оборудование конференц-зала подобрано таким образом, чтобы не отвлекать от решения важных вопросов, а только лишь способствовать этому. Проектор передает масштабированный контент с любого мобильного устройства, а акустические системы – звук. Чтобы участникам было удобно общаться и не нужно было повышать голос, в зале установлена цифровая конференц-система с функцией записи. Микрофона конференц-системы активируются легким нажатием. В зале есть возможность проведения сеансов видеоконференц-связи, в которые могут быть добавлены абоненты с телефонных линий. Поворотная камера, расположенная по центру круглого стола, позволяет любому в зале общаться с удаленным абонентом. В случае внештатных ситуаций зал может выполнять функции ситуационного центра.